Добрый день, друзья! Канал Зелёная Кровля, компания Мастер -пласт». Занимаемся профессионально мембранной кровлей, наплавляемой, напыляемой, бесшовной. Вот тут у нас объекты по мембранной кровли. Вот там вот внизу я вам показывал. Вот здесь мы закончили. Смотрите, в чем смысл. Мы выполняем мембранную кровлю. Давно мы знаем, как это работает. Любой из вас, который заказывает, вам очень сложно будет вот это вот все принять. То есть от того, что любые подрядчики из нас сказали вам, что это будет работать 20, 30 или 50 лет, это все просто слова. А вы первый раз заказываете, сталкиваетесь. Вы никогда не сможете оценить, хорошо мы сделали или нет. И именно для этого мы используем кровельный дефектоскоп. То есть для того, чтобы вы могли... Вот у нас кровельный дефектоскоп, вот такой вот. Это для того, чтобы вы могли самостоятельно подняться и вместе с, ним, с нами э, принять качество. Целостность, качество сварных швов, целостность э, гидроизоляции. Работает следующим образом. У нас там стяжка внизу. Стяжка выступает у нас в качестве минусового электрода. Мы ее там подсоединили. Э, сама гидроизоляция, вот ПВХ Мембрана в данном случае... Вот так она выглядит. Это гидроизоляция, гидроизоляция и диэлектрик. А в руках у меня плюсовой электрод. Внизу минус, плюс между ними диэлектрик. Здесь 40 тысяч вольт токи высокой частоты. Находит абсолютно все. То, что не видно глазом. И даже вот если здесь у нас пыль, это никак не мешает провести диагностику кровли. Здесь мы проверили, она вся чистая. То есть без повреждений. Тут я вам не покажу, где пробой. В прошлых видео можете посмотреть. Я показывал, как работает, как находятся повреждения, как они на ходу исправляются. То есть, это сделано все для того, чтобы максимально качественно не только выполнить, а максимально качественно вы могли принять у нас нашу работу. И дополнительно ко всему, дополнительно ко всему после нас здесь еще работают люди. То есть, мы занимаемся ПВХ-мембранами. Мы пришли, мы ее сделали. Вот у нас ограждение. Их устанавливали после нас. Здесь использовались болгарки, сварочные аппараты, инструмент. Человеческий фактор что-то могли повредить. Поэтому после того, как они установили, мы обязательно проходим и проверяем полностью всю кровь. Также будут устанавливать вентиляцию. Мы приедем еще раз, проверим. Будет установлен выход на крышу, так или иначе мы придем еще раз проверить. И помимо всего прочего мы предоставляем услуги по Сочи, по Югу, по всей России у нас есть представители. Предоставляем услуги проверки кровли из любых материалов, которые являются диэлектриком. На, любой, на любом этапе строительства. И дополнительно ко всему. Контролируем процесс работ на начале монтажа, в процессе работ любыми вашими монтажниками. Вы нас вызываете, мы проверяем то, что они делают. И даем официальное заключение. И также проверяем уже готовые объекты, новые объекты, старые объекты. Покупаете вы коттедж, мы приедем проверим крышу, целая она или не целая. То есть предоставляем все услуги, которые связаны с контролем качества гидроизоляции. Подписывайтесь на наши каналы, присылайте технические задания на расчет. Звоните, пишите, и ваша крыша прослужит вам десятилетиями. Благодарю за внимание.